Hey, друзья, вами снова яльмир, Альмир И в этом видео, друзья, вы знаете, что я уже заколебался играть в этом карте Paradise Parkour Давайте зайдем нафиг на какой-нибудь сервер, друзья Ну что ж, чик Ну что ж, друзья, давайте выбирать сервера какие -то. Мы сюда зайдем Так Фуфу -фу, пока что там не делает видео А давайте, друзья, зайдем на Nexus Creep как, как там интересные дела? ху ха ха ки па так, быстро надо напечатать. Так, 3-4, 2-7, 9. Опа и.. А, логин просит, друзья. Так, друзья, сейчас у меня тут надо. Пу-пу-па-пи! Сейчас, друзья, через ВК зайду. Так, я подключился к интернету. Подключено. Так. Так, где этот чертовый ВК? Сейчас, друзья. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, зашел. Смотрите, друзья, сейчас произойдет магия. Я свой аккаунт тут привязал к ВК. И вам так советую, друзья, если играть на Nexus Griffith, так, вот, смотрите, друзья, холдом. И... все. Вот так вот, друзья, я захожу в Nexus Griffith, спасибо за пля. О, боже мой, вот у меня тут, друзья, лагает, капец. Я знаю, друзья, так, давайте... Так, какой сервер второй сервер. давайте на третий, третий сервер друзья подключение место в очереди один человек все и подключаемся этому миру серверу, точнее и все друзья я здесь капец вот она давайте быстренько оденемся друзья и пойдем куда-нибудь приватить себе место так далее у меня сейчас друзья тут аспезиков очень мало давайте колочек на ортепе друзья и тут тоже, друзья, что-то. а нет, тут более-менее нормально, друзья. так, тут интересно, не перевачено? посмотрим, так, все, друзья, тут не перевачено. сейчас здесь сделаем нам, нам перевод. так, сейчас. стоп, там какой-то, ну-ка, сейчас посмотрим, друзья. Блин, здесь париват, друзья. Пошли на другое место. И... Я вообще ненавижу, друзья, зимний бьем так что... Пошли дальше. А, через 3 секунды, друзья. И... Хоп, она. Куда мы? Ну, я, друзья, вижу дома гриферов, так что мне пофигу. Так... Только что, друзья, они сами здесь не были. Если меня убит, то я сразу же выйду нафиг. Офигеть здесь, слава, друзья. Так, где бы нам сделать тебе домик какой-нибудь? Построить. Так. Давайте туда, что ли? Опа. А где звук? Я не слышу, друзья, звука. Что за фигня? Блин, здесь тоже дома, друзья. Куда бы мне сделать приват? Здесь приват. Блин, друзья, куда? Куда мне сделать, друзья, приват? Я не знаю. вообще тупое место, друзья. Так и а, жабкой, друзья, жабки. А там что? Голова Стива. Это в принципе нормально, друзья, для Nexus Грифа. Я хочу встретить самого, короче, этого Фреджу. Так, друзья, я нашел отличное место. Вот здесь нет приват. Сейчас заприватим его. Так. Давайте немножко повыше. Вот примерно вот здесь. Так. Опа, топорик. Первая точка, друзья. Теперь. Надо вот сюда. Ну, пусть будет тут. И вторая точка, друзья. Теперь мне нужно подняться нафиг. Вот так вот. И сделать так. Стоп, как тут сделать этот... Хелп. Стоп, как... Давайте просто хелп. А, Хелп Регион надо написать. Help регион. Re... А, RG Claim, понял. RG Claim. Пусть будет I'll Play Pro. Play Pro. Вот так вот. все походу. Новый регионал про создан. Так, теперь, друзья, сюда надо поставить этот... <coughs> Глин, горды немножко, друзья, першит. Не обращайте внимания. Давай. Что за фигня? Не... Зачем? А вот, все, друзья. Так, сейчас. Set Home, походу. Да, друзья? Set Home. Один пусть будет все друзья давайте сейчас испробуем нашу методику телепортируемся вот так вот теперь пишем хом все друзья у нас это работает отлично так теперь мне этот топорик не нужна так Сейчас построим, друзья, какой-нибудь домик. Домик, домище какой-нибудь. Вот так вот. Давайте, друзья, немножко уберем этот снег. А то меня тут глаза мозолят, друзья. комментариях кто хочет встретиться с ним фречем я вот очень хочу встретиться с ним он так снимает друзья очень клево эти грифер шоу когда-то снимал но он сейчас походу больше не снимает так сейчас делаем теперь ку друзья Вот таким вот образом образем обрезаем так опа. и все Ну пока что, друзья, у нас крыша тут не будет все сделаю быстренько короче сундуки складываю там все свои вещи, друзья, и потом я отправлюсь, короче, работать вот леса короче буду пилить деревья, друзья короче, дальнейшем сами увидите, друзья так. давайте уберем все это, наши вещи, друзья блин, мышка, друзья, опять начинает лагать вот так вот, это сюда, теперь это сюда все нас спавн стоп я не хочу надо вот так и все вот работай, друзья и тут здесь лесоруб вот и все стоп друзья я дебил походу чтобы работать надо же короче топориком воспользоваться друзья так где дапорищись тапарсис и потом ну да в шахту тоже загляну друзья зачем я спавнил зачем то короче под землей раз два три хопа сбили на дерево друзья вот уже 6 долларов друзья капец уже 30 132 Короче, в принципе, друзья, так можно заработать очень много. Но это, друзья, деньги э, не настоящие. Так, друзья, 594 рубля мне, в принципе, хватает. Вот, и все. Теперь отправимся, на, короче, в шахту. Вот так вот, и теперь будем туда добывать алмазики. Лагер Гриф... грифер, -гриф -гриф грифер ПВП. Привет. Давайте напишем его привет, друзья. Отлично. Я что-то написал, друзья, но ничего не понятно, потому что, так. Привет. Привет. А еще топку. <смех> Интересно, друзья, меня тут не забанит? Да пофигу. Сейчас он, друзья, офигеет ну, Наверное, не офигеет, потому что На моем канале Аудитория небольшая Да все равно, друзья Что-то он ничего не пишет А он ушел Конечно, давайте, друзья, будем давать только алмазы 170 рублей, друзья долларов точнее теперь пойдем в казино, друзья и будем, короче, их тратить где казино ежедневные призы вы получили кейс стоп, кейс Держи, что я получу <смех> Отлично, друзья, я ничего не получил. Так. Где тут казино? А, воно, казино, друзья? А, нет, это набор. Вот оно, друзья. Теперь будем тратить наши деньги. Шо? Где? А, все, друзья. Игровой автомат. Максимальная ставка. Ага, спасибо. А, тут надо написать, друзья. Вот. К казино. И поставим 100 рублей, друзья. И, и, и, пожалуйста. Да. Отлично, друзья. Давайте в, в эту сторону тоже ты потыкаем есть, И... yes. отлично, друзья. Так, ну-ка, проверка. 1384 рубля, друзья. Oh, yeah, yeah, yeah. Короче, друзья, в этом я буду заканчивать. А то ролик затянулся на очень долго. Короче, пишите в комментарии комментарии, друзья. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на Дискорд канал и на ВК. Короче, на все остальные ссылки, друзья. Все эти ссылки будут в описании под видео. Ну что ж, я заканчиваю ролик. Всем пока, друзья.